Здравствуйте! С вами Тамара и сегодняшний расклад для рыб на вторую половину июля 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой. Под колодой у нас девятка мечей, карта бессонных ночей, карта на самом деле у кого-то может быть просто бессонница, не можете спать, Это проб... проблема, проблема может быть даже физиологическая. Либо это карта, когда, вы знаете, мы просыпаемся среди ночи и не можем опять заснуть, потому что нас одолевают вот эти вот какие-то дурные мысли или негативное какое-то мышление, но постоянно эти мысли у нас как стиральная машина в голове крутится. Карта обычно говорит о том, что мы как бы... То есть вроде бы не ситуация, мы сами. Это вот именно признак какого-то негативного мышления. То есть еще пока ничего не случилось, но мы уже начинаем себя накручивать. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель июля для вас, мои дорогие, это «Шестерка мечей». Предпоследняя неделя и ваша первая карта «Девятка кубков». Карта «Отшельника». Рыцарь мечей и десятка мечей. Последняя неделя июля, и ваша первая карта. Десятка кубков, девятка посохов, туз посохов и четверка кубков. Ну что ж, давайте начнем с темы. Тема для кого-то это переход. Переход это может быть э, с одной фазы или с одной какой-то части вашей головы, вашей жизни в другую. Это может быть уход с работы, может быть место, где вы уже давно работаете, и вы нашли лучшее, и вот это вот, это, так, это для вас важно, это не просто когда-то вы там месяц проработали куда-то в другое место упорхнули, нет, это серьезная серьезная смена вашей карьеры, вашей работы, это переезд, переезд может быть в какую-то другую страну в другой регион, другой город, может быть, то есть серьезные, серьезные изменения в вашей жизни. Но в любом случае, чтобы это не было, это когда мы оставляем вот на этом берегу, от которого отплывает эта лодочка, все то, что уже отжило себя, то есть весь негатив, все, все то, что нас уже не устраивало в жизни, и двигаемся к тому берегу, к лучшему берегу, там, где мы надеемся, как бы мы будем счастливы, счастливы. То есть счастье нас ждет на том берегу. Еще это, может быть, знаете, на самом деле такое вот э, серьезное изменение, когда человек переплывает вот эту вот реку жизни, то есть с одного берега на другой, то есть э, совершенно что-то новое ждет вас вот на том берегу. Психологически может быть такой переход, кстати, когда мы перестаем быть вот этим вот, вот э, э, невротиком, то есть у нас постоянно какие-то негативные мысли, и мы как бы принимаем вот этот вот более позитивное мышление, более позитивный взгляд на жизнь по этой карте. Соотношения, кстати, можно уйти по этой карте, уйти э, из отношений, которые же отжили себя, которые не приносят никакой радости, может быть, наоборот, только стресс. И э, как бы рвемся вот к тому другому берегу, там, где мы будем счастливы, даже если мы одиноки, или нас ждет другая, э, другая судьба, другие какие-то отношения. Но мы как бы вырвались и вот из этого, из этого негатива и стремимся к лучшему. Очень э, противоречивые карты у вас, кстати. Девятка кубков, одна из самых позитивных карт колоде Таро говорящая, это знаете, как младший аркан, карта звезда, то есть исполнение желаний, исполнение мечтаний. В вашем случае это вот э, все девять чаш полны каких-то позитивных эмоций. Празднование может быть чего-то, может быть какой-то юбилей, большой дня, день рождения для кого-то. Ну, понятно, что у раков дня рождения не может быть в июле, но чье-то может быть близких кого-то, что-то вы празднуете. Что еще по этой карте? Карта предупреждения: не пере, пере, пере что-то, то есть не перепивать, чаша это алкоголь, не переедать, часто по, на этой карте на традиционной колоде нарисован такой упитанный, как бы человек, упитанный купец, что ли, который вот переел, перепил, поэтому постарайтесь сдерживать себя. Что еще по этой карте? Ну, все-все самое позитивное, может быть, вот, и тут же рядом у нас карта Отшельника, Старший Аркан представляет знак Зодиака Деву, Рыбы Девы, противоположная энергия, вода, земля, в общем-то, хорошее соединение, но вы два совершенно противоположных знака Зодиака, обычно говорят, что Рыбам хорошо, например, э Тельцы – это скорпионы, я бы сказала. Ну, с, с тельцами, кстати, раз это противоположность для вас. То есть тоже земным знаком, но не с девами. С девами а совершенно противоположные знаки. Но тут в данном случае карта отшельника – это карта э, мыслителя, карта э, одиночества, но такого избранного одиночества, когда я хочу побыть наедине, подумать как бы углубиться в себя, посмотрите, как вот этот вот душа, вот эта душа, у него как будто алмаз в душе горит. То есть как будто разобраться внутри себя, зажечь этот душ душ душевный свет внутри себя. То есть часто задаться таким вопросом, все ли у меня вот лежит на душе. Это такое русское вот выражение, которое, по-моему, нет ни в каком другом языке. Все ли у меня лежит на душе, все ли у меня там лежит на, на сердце, правильно. Карта мыслителя еще говорит о том, что он очень медленно двигается по пустыне, вот этот отшельник, то есть дела будут развиваться, но очень медленно, но это не, не важно, не то, что не важно, это не проблема, то, что они медленно развиваются, они медленно, но верно идут к своей цели, то есть вот это самое главное. И две следующие карты «Рыцарь мечей» и карта «Десятка мечей». Вот тут вот мне не очень нравится эта карта «Десятки мечей». Может быть, вы получите удар в спину. Удар, причем, знаете, для меня это звучит как разбитые амбиции. Мои амбиции вот по «Рыцарь мечей» это давай вперед, двигайся, не останавливайся, осуществляй свои амбиции. «Рыцарь» это движение, это энергия какая-то, в данном случае какая-то интеллектуальное движение, какие-то реализации своих планов, своих мыслей -то, своих идей каких-то, которые могут э, разбиться э, берег э, какой-то, и э, у вас десятка мечей разочарования, вот это вот неожиданно причем. Причем, может быть, вы и думали, что все получится, все случится, э, все случится так, как вы планировали, но вдруг все планы как бы пошли, э, может быть, кто-то даже нарушил ваши планы, потому что десятка мечей – это вот неожиданный нож в спину. Кто-то может получить этот нож в спину, кстати, наоборот, от человека амбициозного. Рыцарь мечей – это молодой человек, не достигший возраста 40 лет в данном случае. Воздушные стихии – это весы, близнецы, водолеи. Люди довольно холодные. Вы у нас эмоциональные рыбы. управляетесь с Нептуном тем более. А тут у нас такая, вот, знаете, воздушная стихия. Больше все в голове, чем в душе. Поэтому, может быть, вот это вот отсутствие душевности, что ли, отсутствие теплых эмоций, оно как бы и вот этот вот и является для вас этим ножом в спину. То есть вы, может быть, влюбились в кого-то, но человек настолько холодный, что вы так разочаровались, вот, вот вас просто... Вы, может быть, открылись, говорите о своих чувствах, а человек как бы наоборот. А что, я тебе ничего не обещал? Или не обещала? Вот так вот. вот это очень неприятно как бы. Но... Часто мы, вот не зря вам вот эта карта девятка мечей, мы часто сами как бы, понимаете, если мы, например, ставим э, карту на этого человека, не разобравшись, кто этот человек на самом деле есть, то есть наши, тут, скорее всего, ваши мечты разбились, а... Не человек вас предал, обычно по этой карте люди предают, но тут, скорее всего, вы встретили кого-то, и вы сразу стали строить какие-то воздушные замки, не узнав человека, может быть, поближе, а когда узнали, как бы у вас вот это вот разочарование, как бы все разбилось, все ваши мечты. Следующие, следующие две карты замечательные. как бы Я думаю, что с легкостью переживете все эти. Это урок жизни. Вот вам и переход ваш от негативного мышления к позитивному, потому что и тут у нас десятка кубков. Карта замечательная. Девять вам, вам выпало и десять выпало. Десятка кубков – это тоже, во-первых, семейная карта. Даже если у вас нет семьи, вы одинокие, то для вас все равно вот это вот. Это, мой, это мой, мой дом, моя крепость. Мне тут хорошо, мне тут комфортно. Я построил себе. Можно иметь один диван, но знать, что это ваши четыре стены принадлежат вам. И может, у вас ничего нет, но вот это ваше. Это ваш дом, ваша крепость. И что вы там делаете, никого не касается, и вам тут хорошо. Вот это вот по этой карте. Десятка кубков гармония. «Гармония там, где вы есть» кому-то на работе хорошо, то есть вы как бы уже давно там работаете или наоборот выбрали себе место, где вам комфортно. Кому-то в доме вашем хорошо, а кому-то в семье хорошо. Если у вас семья, то значит тут никаких не будет недопониманий, никаких конфликтов. Полное, как такое, знаете, гармоничное отношение между вами и вашим супругом или супругой. Детки тут бегают как бы. А еще радуга, радуга, символ счастья. То есть такое, знаете, последние недели у вас такая легкая и э, доброжелательная, я бы сказала. И тут же рядом у нас девятка посохов, карта воина. Ну, вы знаете, нам всегда нужна вот эта основа. А основа у нас вот эта вот э, семья, дом наш они нас подпитывают для каких-то других побед. Если у нас в доме все хорошо, то нам и на работе мы можем достичь чего-то, потому что у нас есть вот этот вот фундамент, у нас есть вот эта вот основа. Вот у вас это девятка посохов воина, чего вы добиваетесь? Кто-то какую-то должность добивается, давно просите начальство, давно доказываете, что вы стоите того, чтобы вас повысили, например, подняли вам зарплату, я не знаю, еще что-то, добиваетесь чего-то успехов в своем бизнесе, в своем деле, может, быть. У каждого свои, свое э, то, что вы добиваете. Кто-то квартиру выбивает, кто-то еще что-то добивается. Но карта такая, она говорит, что ни в коем случае не опускайте руки, ни в коем случае не отказывайтесь. Может быть, уже давно длится вот это вот, сам этот процесс, и вы вот-вот уже готовы сказать себе, что, э, наверное, этого никогда не получу, и, по-моему, надо смириться и как бы оставить это в все, и как бы забыть, и двигаться вперед. Нет. Еще чуть-чуть, еще немного, и тогда вам вас ждет победа. Вот тогда вы сможете опустить руки. Потому что тут же за этой картой у нас попустили карту «Десятка посохов», но у вас туз посохов. Вот оно. То, чего вы добивались, вы получите. Очень хорошо эта карта проигрывается по работе, по карьере, по бизнесу, по своему. Десят, э, туз посохов. Что-то новое. Новая работа, новый, новая должность, новый проект какой-то, которого, может быть, ждали, вам дадут. Э, Какое-то новое начинание для вас. Туз это всегда что-то новое. Это всегда новое начало. Причем неожиданно. Вот вы уже готовы были вот, -вот опустить руки, и вот оно пришло неожиданно вам. Страсть. Отношения могут быть, кстати, по этой карте. Сексуальность, притяжение такое сексуальное к человеку тоже может быть по этой карте. Не знаю, почему вы как бы заскучали вот по этой карте. Четверка кубков – это карта человека апатичного, то есть... Как бы хочется вот э, схватить ее за плечи и вот так вот потрясти, чтобы как бы проснулась. Ну, хватит уже вот так вот подперев э, голову рукой сидеть. Давай уже просыпайся, давай уже действуй. Ну, что ты вот как бы сидишь так, да, вроде у тебя все есть. И ты как-то заскучал, но есть еще что-то. Вот дадут вам новую какую-то должность, дадут вам новый проект. Не пропустите это. Тема этой карты, кстати, карта упущенных возможностей. То есть что-то будет вам предлагаться. Посмотрите, вот эта рука судьбы, она протягивает вам чашу. Что вам будут предлагать? Новый вы, кто-то, вы знаете, часто это можно самой само, само или самому упустить эту возможность. Например, вы ищете работу. И, вернее, как, вы, может быть, даже не ищете, вы вот на этом месте и не очень довольны своей работой. И вдруг, и давно бы уже пора менять как бы эту должность, эту работу. Позади вас два коллеги общаются и говорят, а, кстати, вот ты знаешь, что там вот в таком-то, такой-то компании требуется, кстати, по вашей должности. И вместо того, чтобы это отмахнуться и пропустить, вам надо как бы либо повернуться и собрать больше информации, либо самому кинуться в интернет и как бы обратиться в эту компанию со своим резюме. Вот так. И не упустить вот эту возможность, иначе вы вот на этом месте, где вы заскучали, будете уже долго-долго сидеть еще без всякого, без всякого продвижения. Еще эта карта может быть про отношения, может быть, вы как бы у вас какой-то застой в отношениях, или э, есть какие-то вяло движущиеся отношения, которые уже, может быть, никакой радости не приносят, но вас кто-то зовет на свидание, вы думаете, ну, у меня уже и так есть три поклонника или три поклонницы, ну, куда мне еще четвертого-то, как бы... А карта говорит, вот четвертого-то и надо как бы рассматривать, потому что это может быть как раз и человеком в вашей жизни. Не упусти, не упусти свою возможность, не ленись, встань, накрасься, оденься, выйди, выйди на свидание с этим человеком. Вот так вот, мои дорогие. Давайте посмотрим, что добавят карта Ленорман к этому раскладу. Замечательная карта кольцо и романтический мужчина с розочкой, ну все в тему. Так, мои дорогие, давайте так. Все свои вот эти негативные мышления убираем. Карта серпа, то есть отрезаем, отрезаем весь. Мусор вокруг нас, каких-то поклонников или поклонниц, которые, вы сами знаете прекрасно, что никакого дальнейшего разви развития отношений тут не будет. Все вот это убираем, потому что, посмотрите, к вам идет мужчина с розочкой, то есть мужчина с предложением, с кольцом, серьезные отношения. Это брак, это предложение руки и сердца. Ну, если, например, ну, я не знаю даже, как это перевести в бизнес-соотношения. Единственное, что в бизнес-соотношениях карта кольца проигрывается как хороший альянс. Может быть, вам мужчина предложит вступить в бизнес. Если вы мужчина, может быть, двое вас в бизнесе. Вот это вот хороший альянс, хороший союз. Но э, очень, конечно, это романтичная карта, потому что тут же сидит мужчина с такой вот, с розочкой, готовый вам э, сделать с цветами, с кольцом, сделать вам предложение. Но я думаю, что вам надо... Надо как бы избавляться карта серпа это остро это как бы очень быстро от всей вот этой мишуры от всей этой шушеры что ли как это выразится правильно вот вьющийся вокруг вас мои дорогие оракул мудрости для рыб Все то золото, чтобы не то все, не все то золото, что блестит, вот так. Поэтому, дорогие маги, применяйте эту карту к любой ситуации в этот период, к людям окружающим вам, к ситуациям окружающим вам. То есть вот эта вот мишура вокруг вас, вот эта вот показуха, она на самом деле спадает очень быстро. Надо как бы э, в сердцевину и человека, и ситуации, и работы, чего бы это ни было, заглядывать. Стоящее ли это? Стоящее ли это человек? Стоящее ли это ситуация? Стоящее ли это работа? А вот то, что вокруг, вы знаете, э, хочется привести пример, например, такая работа, и вам тут сразу предлагают. А у нас такая, такое вот э, питание, тот ресторан у нас, но ну, у нас вот такие вот там программы мы пользуемся, у нас только, например... Э, отпуска такие хорошие, то есть вам, вас заманивают, а сама работа э, отвратительная может быть, понимаете, вот это вот, вы, а вы как бы поддаетесь на вот это вот, то, что вам, э, мишуру на эту, то, что окружает. Мишура, понятно, поесть можно и бутерброд из дома принести, но если вас не будет устраивать сама работа, никакой ресторан при вашей компании не, э, как бы, не сможет заменить все это. Следующая, следующая карта ваша. Оракул эзотерический. Очень, вы знаете, это как будто все завертится. Все начнет двигаться очень быстро у вас. То есть, может быть, у кого-то и был какой-то застой. Может быть, и было все как-то очень э, э, размеренное, одно и то же. А потом вдруг оно как-то, вот это вот э, развитие событий произойдет очень быстро. То есть, вот то, что вам карты говорят, какие-то вот изменения, что-то новое, оно неожиданно, оно очень быстро может войти в вашу жизнь, мои дорогие.